Среди обитателей нашей планеты насчитывают полтора-два миллиона видов животных. Их изучением занимается наука зоология, от греческого «зоон» – животное, и «логос» – наука. В процессе длительного исторического развития у животных возникли приспособления к самым разным условиям существования. Они освоили три среды обитания – воздух, воду и сушу. Во многом именно этим объясняется многообразие животного мира.